Сказать бывает сложно, бывает просто. Иногда случилось все неосторожно, я навек люблю тебя, дорогая сестра. Не грусти за слова, а ты прости Прошу на меня не обижайся и понять ты постарайся. Я ж не хотел, чтоб так случилось, это все случайность. Буду прежним я тебя не буду обижать От слов своих давно страдай И словно лёг на солнце, да Так одиноко без тебя Так выслушай, прошу тебя Все мы нуждаемся в прощении. Тяжело, и порой И как приятно, когда скажут все нормально, ты все забыл С кем такое не бывает Потом простят ты все поймут Прошу прости, я умоляю Ведь без себя и жизни так Ты знай, как сильно я скучаю